Восемнадцатый аркан Луна. Луна восходит на ночное небо, и светлое покоится влюбленно. По озеру вечерний ветер бродит, целуя счастливленную воду. О, как божественно соединение извечно созданного друг для друга! Но люди, созданные друг для друга, соединяются, увы, так редко. Николай Гумилев. Изображение карты. Ночь. Вдали слышны звуки затянувшегося праздника. Рядом с серыми стенами костела, не тот ли это костёл, с которым мы познакомились в шестнадцатом аркане, стоит девушка в карнавальном костюме. Вокруг никого и ничего. Лишь лик луны, на которые устремлен взор девушки. Что же она там видит? Образ кумира? Образец для подражания? Или себя? Ту, которой она хочет стать. Значение карты В восемнадцатом аркане Луна мы погружаемся в темный и загадочный мир нашего подсознания, в глубокий и неизведанный мир человеческой психики. Чудовища, порождаемые страхом и невежеством, выползают из самых глубоких тайников души и смешиваются с реальностью. Здесь отсутствует объективный мир. Он становится таким, каким мы его видим. Небо отражает борьбу между двумя силами. Облака угрожают закрыть Луну, а сама Луна, имеющая видимую и невидимую стороны, представляет явную и скрытую силы. Она просто отражает цвет Солнца, и эта невозможность самой излучать свет внушает опасения сделаться жертвой иллюзий. Луна представляет практические, исполнимые мистерии ночи, которые противопоставляются мистериям света с их гностическими учениями. В последних причудливо смешиваются и раннехристианские догмы, и греческая идеалистическая философия, и восточные религии, просветляющие человеческую душу, тогда как сумерки или время между днем и ночью издревле считаются магическим временем. В общем смысле карта обозначает создание идеала, мечты и поиск себя. Храм души и разговор с собой в этом внутреннем храме. Внутреннее решение, подсознание. Но у Луны есть и теневая сторона. Одна ее часть всегда скрыта от людских глаз. Это лунные иллюзии и обман. Вам предстоит проникнуть за пелену иллюзорности и узнать, обнаружить, что есть настоящее, истинное, а что фальшивое. Не исключено, что в процессе поиска вы получите опыт боли, разочарования и последующего отрезвления. А если у вас есть неизвестные, и непроизвольные, невольные, безотчетные желания и страхи, неясные опасения, то они, скорее всего, возникают, появляются из глубины подсознания. Обратите внимание на то, что внительность и фобии, проходящие по 18 аркану, могут быть признаками серьезного душевного заболевания. Иногда Луна может говорить о негативных внешних влияниях на подсознание, гипноз, колдовство, порча, сглаз, манипуляции психотехнического свойства и тому подобное. В целом обо всем том, что остается за пределами нашего понимания. Общее значение карты. Иллюзии, заблуждение, дезориентация, путаница, беспорядок, истерия или даже безумие, мечтательность, фальш, ошибка, самые темные часы перед рассветом, начало решающих перемен, темные слои подсознания, психические заболевания, состояние, выход за пределы внутренних ограничений. Очень неустойчивые эмоции. Когда хочется то плакать, то смеяться без причины. Конструирование в воображении идеала, в стремлении к которому человек обретает себя. Открытие темных сторон души, подсознание. Мечтательность, осознание внутренней женственности, обретение анимы, Взгляд в себя, в темневые стороны своей личности. Характеристика отношений. Интуитивный поиск пути к чужому сердцу. Глубокое чувствование партнера, который выбирается по внутреннему, никак необъяснимому влечению. Ощущение другого, как своего второго «я». Глубокое понимание. Состояние взаимности, когда слова не важны. Связь на уровне одной энергетической волны. Физическое состояние. Поиск своего имиджа. Нездоровье, вызванное эмоциями. В классической литературе часто упоминается любовная горячка и даже воспаление мозга. Болезненные чувства. Неустойчивое психическое состояние. Психосоматические заболевания. Чувства. Поиск себя, неуверенность в своих чувствах, желание найти в партнере отражение своих чувств. Предупреждение карты. Не уходишь ли ты в мир иллюзий? Ведь призрачный лунный свет не является реальностью. Сожаление о прошлом и самообман. Совет карты. Обрати внимание на свой внутренний мир, на затемненную истинно женскую интуитивную часть сознания. Обратись за советом к своим сновидениям. Ищи идеал внутри себя. Твое глубинное «я» Безошивочно определит, каким он должен быть. Астрологическое соответствие. Рыбы. Чувствительность, высокая интуитивность, скрытность, меланхолия или просто грусть.